Милая, родная Танюша, здравствуй. Не грусти ты, моя дорогая. Скоро вернусь я домой. Обнимешь любимого мужа, и будем мы вместе с тобой. Родная моя, какая великая радость настала. Сколько горе и печали развеял заполнил сердца ликующей радостью победный май нынешнего года. День, который безумно ждало человечество всего мира. День, за который почти четыре года велик. Кровопролитные бои Шли в зной и стужу Шли в смертельный бой С врагом проклятым Многие жизни отдали за него И он выкованный В труде и поте Завоеванный в жестоких боях Настал самый счастливый И долгожданный День победы Его величество неописуемо И не случайно Суровые воины, закаленные в боях Тронутые сединой Плакали от подлива счастья как младенцы. Человечество спаслось от поголовной чумы уничтожения Вернулась к нам опять радость, свобода, счастье Во имя этого мы шли на смертный бой Сейчас можно мечтать о будущем, о жизни, о встрече с любимым Мы прошли термистый путь во имя того, чтобы никогда не повторились майданы, косвенцы Чтобы наши дети больше в пресмертном страхе не кричали Мамочка, опять летят немецкие самолеты, чтобы наши дети больше не спрашивали. Мамочка, а папку когда умрет? А за что дяди повесили? А сестричка, когда вернется из Германии? Невообразимые лишения выстрадал наш народ. Признаюсь тебе, родная, никогда не думал, что увижу своими глазами День Победы. Верь, родная Танюша, мы встретимся. Твоя нежная, пылкая, честная девичья любовь от вражеских пули снарядов хранила. Я твой талисман храню до сих пор, а что не напишу. Приеду передам, будешь безумно хохотать. Обстановка войны вошла в привычку. Бомбежка, обстрел стали обычным явлением. Незамаскированный свет в окнах, зажженные фары идущих автомашин кажутся странным явлением. Привыкли к войне, привыкли к миру. Родная моя Танюша, о чем годами мечтали, ждали, надеялись, совершится наша радостная встреча. Наступила прекрасная весенняя погода. Зелень, тепло, как хочется, родная быть вместе. Большой привет тебе, всем родным и Ане. С весенним фронтовым приветом. Крепко целую любимую Таню. Любящий тебя всегда твой.